Здравствуйте, дорогие любимые женщины! Март, весна. И, конечно же, первое событие этого месяца – это ваш замечательный праздник. С каждым годом я все больше понимаю всю глубину этого праздника, потому что все больше и больше с каждым годом понимаю глубину и ценность женщины. Действительно, женщина – богиня. Это не просто слова. Это действительно то состояние, которое она несет. Состояние любви. Потому что Бог есть любовь, а женщина это и есть любовь. Много раз вам об этом говорят. Но, к сожалению, чаще всего только в этот праздник. А почему? И вот я сегодня хочу вам дать один совет. Каждый праздник, я, каждый 8 марта я даю женщину тот или иной совет и вот сегодня мой совет таков любите достойно и любите достойных и этим вы совершите чудо на земле то что когда вы будете достойны себя своей сути к вам соответственно будут относиться и мужчины и весь мир и тогда они будут меняться, расти, взрослеть, становиться настоящими мужчинами, тем самым, воспитывая себя, в себе свое достоинство, вы воспитываете весь род человеческий. Поэтому я в этот праздник сегодня вам желаю быть достойными своей сути, сути любви. Ну и не обойтись без праздников. На праздник без подарков. Я приготовил подарки вам. Даже три подарка на этот праздник. Зайдите на мой сайт, и вы увидите эти подарки. Еще успеете получить.